Эти вот видно, как оладьи поднимаются. Вот поднимаются, можно сказать, на глазах. А вот такое количество оладушек у меня получилось с исходных продуктов.